а иначе быть фигня На войне, как на войне Нам на танковой броне Проездной в рейхстах от деда И автограф на стене растопырит Цукерберг, а ножки иксом ручки вверх И отправится с командой фюрер Бука в вверх, Если б не было войны, правда не было б вины за победу над фашизмом и России как страны.